Добрый день! Меня зовут Элина и я представляю ФГБУ ЦКИ связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Сколько длится экспертиза плана информатизации на втором этапе планирования? Срок подготовки заключения министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на итоговый проект плана информатизации не может превышать 10 рабочих дней со дня его поступления на заключение в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В каких случаях заполняется раздел 2 «Государственные услуги, функции государственного органа, на информатизацию которых направлено мероприятие по информатизации». Раздел 2 заполняется для мероприятий, направленных на создание и развитие информационных систем специальной и типовой деятельности. Для каких классификационных категорий заполняется раздел 4 «Реализуемые специфические полномочия, реализуемые государственные услуги, функции»? Раздел 4 заполняется для объектов учета 10 классификационной категории в соответствии с пунктом 20 методических указаний, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года, номер 127. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobako.czki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!